Всем привет, меня зовут Ян, с вами магазин Rock'n'Roll. К нам поступила одна очень интересная гитара, Ovation CE44P8TQ. Что хочу вам сказать, гитара выглядит богато, блестючая такая, цыганская. Пройдемся по характеристикам инструмента. Верхняя дека из массива ели со шпоном из волнистого клена. весь остальной корпус изготовлен из углепластика, гриф изготовлен из дерева нато, струнодержатель и накладка на гриф из палисандра. На данной гитаре установлена крутая электроника Avation Slimline Pickup. У данной компании очень богатая и большая история. Если хотите узнать о ней подробнее, пишите об этом в комментариях. Что я вам скажу, гитара явно не для посиделок у костра с друзьями. И в принципе, живой ее звук достаточно глухой. Этот инструмент подойдет больше для концертной и студийной деятельности. Играть, сидя на этом инструменте, все-таки неудобно. Из-за округлой формы она частенько соскальзывает с колена. Еще какое одно неудобство, это... Трудно добраться к анкеру. Приходится откручивать эту крышку, засовывать туда руку по самой небалуй и крутить уже потихонечку себе этот штырек. У струнодержателя присутствует дополнительная фиксация. Он не только приклеен, но и с внутренней стороны еще прикручен на двух болтах. При первом знакомстве с гитарой гриф что-то мне показался неудобным. Он треугольной формы и довольно объемный. Но когда я уже разыгрался, я понял, что при такой форме грифа легче зажимать баре, и его профиль и длина не изменяются... И его профиль и ширина не изменяются на протяжении всей длины грифа. Это действительно круто. Первое впечатление может быть обманчиво. Вот, поиграйте на этой гитаре, и вам тоже зайдет. Особенно, правда, когда вы начнете зажимать баре, вам покажется это настолько легко, что как будто вы... И чтобы вы знали, эту гитарную компанию предпочитают многие известные музыканты, такие как Пол Маккартни, Дэвид Гилмор, Альди Миола, Семен Слепаков и наш всеми известный Александр Разимбаум. Ну и Ким Яныч. Когда я только взял эту гитару, начал играть, она мне показалась довольно глухой невзрачной, потому что отсутствуют резонаторные отверстия. Но в подключенном виде эта гитара просто уделывает множество других музыкальных инструментов. Просто целую кучу. Но стоит на ней немножко прииграться... И начинаешь замечать, что действительно звучит она неплохо. И если ее даже потом сравнить с какой-то акустической гитарой, полноразмерной, вам даже понравится этот звук, вы откроете для себя что-то новое. Поэтому я рекомендую вам рассмотреть этот инструмент для концертной, студийной деятельности. Вам действительно он должен зайти, ну, как мне кажется. Но в плане того, как начинающему гитаристу, я бы все-таки не советовал. Человеку со стажем, который хочет нового звука, всегда, пожалуйста, вот этот инструмент вполне подойдет. Еще больше крутых, интересных и познавательных роликов смотри на нашем канале. Ставь колокольчик, ставь лайки, ищи на соцсетях. С вами был магазин Рок-н-ролл. Меня зовут Ян. Всем пока.